Всем привет, с вами Батлку. Наказываю мусаров и нубов. И здорово дяди Мент, вас на сделать комплимент. Кроме бинтеров, ты не отыгрывай черпе и своих манеров. В том числе. И то, мой браток, гон на в Алинхамбри. С меня один Это батлку, мы дадим всем отпор. Где-то малолеткам. Это батлку, все бомжи за него. Это же батлку. Батлку. Это батлколовичка, мы дадим всем откорм, где-то малолетка Баку. Это батл коллс и бомжи из-за него. Это же баталков. Он даст отпор всем мэрия. За кого? За мажора бича. Но ты не знаешь, что батлку даст отпор, даже врачу. Даже Пикачу. сам Мэри, Бичи, спа, банкомат. Такси, автобус, замехание, шахты, херы, деньги. Это все я получил. 4 админ и сразу в банк. Cool, time, battle. Это батлку, мы дадим всем отпор где-то малолетка. это Это батлхол все бомжи из-за него. Это ж батл-ху. Cool. Это батлку затка мы дадим всем отпор Где-то малолетка. Батл. Это батлхолл, все бомжи из-за него. Это ж батлку. Батлкру. Cool.